Приехал в техцентр автототем на Киевской, были повреждения на двери автомашины, небольшие умятины, достаточно быстро все сделали, работаю очень доволен, вот, если будут еще какие-то проблемы, у меня обязательно буду обращаться в эту компанию. Ну и также уже не первый раз обращаюсь, все нравится.